и правительство не было связано с этим, с этим решением. Да? Господин посол, да? смотрите, сейчас в европейских СМИ говорят о том, что наши протестующие, вот эти оппозиции, не имеют никакого отношения к нацизму. Вот это фотографии наших белорусских националистов, вот это БЧБ символика, вот такие у них татуировки, я думаю, это знакомая символика. В западных СМИ, к сожалению, этого нет. Вот это историческая фотография. Вот, как вы видите, здесь наши белорусские коллаборционисты. Да, вот, значит, это наши белорусские националисты, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе и убивали мирное население вместе с украинскими националистами, против которых сейчас идет военная операция. А, вот это тоже отряды белорусских националистов, которые воевали на Донбассе. И а, это современные пособники нацизма. Вот у них такие татуировочки. Вот это знаки, я думаю, вам знакомые. А вот это тоже историческая фотография. Как говорится, преемственность поколений. А, мы бы хотели, чтобы эти фотографии вы передали немецкому правительству. И чтобы они очутились, наконец, в Бундестаге. И чтобы... Немецкая общественность, средства массовой информации и э, органы государственной власти все-таки наконец начали говорить правду. И так, Я думаю, тогда бы такие акции у нас не повторялись, когда наш государственный флаг, а мы связываем этот флаг с преемственностью поколений, как народ-победитель, который освободил Европу от фашизма, заменили на флаг пособников нацизма. Пожалуйста. Скажите, вы передадите да, эти фотографии. Да. Вы можете да. кусол гарантировать. Да, нет. Скажите, я переключу один вопрос. Да, да. Да. Пожалуйста. То, что произошло, это является гнусной и несколько провокацией. Вы согласны с этим? А, вы знаете, а...